Кто в Москве вообще, как вам пробки сегодняшние, блядь, мне так нравится. Очередной мой охуенный прямой эфир. Салют, Стасянович, салют. Привет, братан, привет, дядя. Блядь, мне пришло голосовое сообщение, надо прослушать. Сука, это сообщение надо прослушать. Да. Сегодня просто летит Москва. Бля, он нам он нам направо показывает, а поехали прямо, это все равно. Нет, прямо поедем. Мы а, же в Митян поедем, это... он на пятницу не Марат, скажи привет, здесь две человек не тебя привет, смотрят. Привет, это, конечно, привет, блядь, не 10. Привет. Шалом. Что-то я там отправлял кому-то на совместный эфир запрос на плохая связь у пацанов. Ну вот, если что, я на Новом Арбате стою, короче. А -а -а -а. Чай. Нет. Не могу отправить шапочку Люгенко. Отправьте себе сами шапочку Люганька. Димарс, во, выйди со мной в прямой эфир. Как это сделать, блядь? алейкум, алейкум ассалам рад вас видеть алексей сергеевич да Здоровья. дмитрий я вас тоже рад видеть как уж Дима? вот такое блядь, катаюсь <сíck> <сíck> <сíck> Вадимыч привет Здоровья. а мы новые треки делаем ну понятно а, давай ты там залетай как что Лев, мы тебя ждем куда залетай я, знаешь куда я залечу уже ты знаешь куда я залечу ну, дам, домой, как-то. Да я же не могу. Я в больнице лежу. В <гувствую> привязанной к кровати, блядь. <гувствую> <гувствую> Бля, ну красная шапочка, и это красный колпачок, ред кафе. <гувствую> привет, Димаш, что Привет, Димаш. Бля, я сашку, Браз, Привет, Марат, как, как у Марата там? <гувствую> а че у Марата будет-то? У Марата как все... Марат рассекает Растяк. тут в Москве всю дорогу. Да. Все, Лех, как настроение? Настроение нормально. Заебали, блядь, вот это везде стоять везде. Ты что, сегодня в городе всю дорогу будешь? Да. да. я только после пробок дома. Я тебя понял. ладно. Нет. Давай, я пообщаюсь пока. Давай, я, давай. Рэпер, так, что-то я, блядь, завис. Альбом, блядь, будет альбом. Скоро, скоро. Ждите, ждите. Че, а там нормальный альбом получается? Вообще, бомба будет. Ждите, скоро. Слышите? Марат не будет, короче, блядь, пиздец вам. Мы там не сможем встать нигде в метро, вообще нигде. не видим. Нет, поэтому я медленно это, что. А может, мука будет. На парковочку залезем здесь. В Украину, да, хочу тоже. Не курит у меня Марат специально, потому что, мало ли что, это же мой водитель, они а не чей-то. Его тоже могут повезти, посадить Да и вообще Марат не курит и не пьет, по-моему, даже. Ты пьешь, да? Ну, так. Иногда выпиваю, а, а, иногда выбиваю, а, иногда а у тебя выходных, у нет. Курю, я не курю. Все, ладно, давайте. Мне даже, может, сохраню его ерунду. Давайте, пока. Все хорошо, я смотрю, 5000 здесь как-никак почти набралось у вас. До свидания. До свидания, блядь. Да. Я давно переехал из центра, блядь. Спасибо центру за это. Этот город, который так люблю, меня тоже подзаебал, конкретно заебал просыпаться и узнавать о себе что-то новое из новостей, заебали, ебали.